Здесь прессуется предварительно сыр, сырная масса. Потом выкладываются вон все формы, потом идет лица. Это самое большое предприятие, которое пищевое. А да? да, больше такого нету. Именно вот через вот этот проект значительно увеличились и рабочие места. И получается выход продукции в два раза больше. Раньше он у нас был всего один, вот видите? Да. А вот а, с помощью вот этого проекта YUSAEIT, конкурентное предприятие, мы закупили еще один. Теперь у нас выработка продукции такой, которая здесь выпускается в два раза больше. Вот видите? Да. А, а, дальше, а дальше он уже конвейером идет туда. Да. Самое дорогое оборудование, которое мы купили в рамках вот этого проекта uh -huh. Идет почти, по-моему, на 50 тысяч долларов мы его купили okay. Оно идет в комплекте, это германское оборудование Я родился и вырос в штате в Америке, который называется Висконсин И Висконсин очень известный для сыра Другие американцы, они скажут, что люди из Висконсина голови сыра Я очень горжусь увидеть, что USID поддерживает продукцию сыра здесь, в Кыргызстане, потому что это что-то личное для меня, это что-то важное для меня, потому что сыра – это жизнь для меня. Это, это что значит? Американин или От народа Америки. а я. Мы тоже покупали, получается, в рамках проекта «Конкурентное предприятие». Mm -hmm. Это ванна длительной пастеризации. Мы его покупали именно для сухого цеха. И она тоже предназначена для производства сухого молока. А, да, я понимаю, и выключает это сухое молоко в других да. продуктах и так далее. Восстанавливает и делает уже из него другие молочные продукты. Да. Смотрите, какая чудесная молочная производство!